Всем привет! Сегодня мы с вами разберем мой заказ по 14 каталогу на 50 баллов. Вот столько всяких вкусняшек я получила. Сейчас будем с вами смотреть, чего именно мне заказали и что именно я взяла для себя. Вот такие вот у нас гели вкусные, ароматные, объем 400 миллилитров. Выставляла акцию в своем чате продуктовом в Вайбере. И мне вот заказывали. Это у нас идет уход и релакс. Код 2906. Гели классные. Очень ароматные, вкусные. От них заказали 5 штук. Так как на них была акция в прошлом каталоге. И они всего были по 179 рублей по цене каталога. Также еще заказали вот такой вот. Это у нас идет глубокое питание. Облепиха и календула. Код 2908. Таких тоже заказали 5 штучек. Такие классные, ароматные, яркие. Еще заказали с ароматом. Пионы, черная смородина, гладкость и сияние. Код данного геля 2907. Их заказали 3 штучки. И себе я себе решила вот такой взять шампунь, попробовать. Ни разу морожечка не брала, хочу попробовать. Первый раз взяла. Это идет у нас для всех типов поло. Шампунь бальзам 2 в 1. Код Код 0189 понравится буду брать еще в прошлом каталоге нам компания предлагала различные акции каждый день новый товар по акции и вот в один день было такого вот средство для очищения ванной комнаты морская свежесть код 3221 эффект белизны их мне тоже заказали три штучки И также в этот же день вместе с резом для ванны была акция на очищающий гель для туалета 5 в одном Цитрусовый микс. Код данного геля 3293. Их тоже заказали три штучки. Так как люди уже берут неоднократно, они уже знают продукты, им очень нравится. А когда со скидкой, они естественно возьмут. Себе я взяла еще шампунь такой. Эксперт, это мой любимчик его я беру на постоянной основе и конечно же код данного шампуня 1894 это идет у нас интенсивное укрепление и конечно же к нему бальзамчик тоже интенсивное укрепление код данного бальзама 1899 еще такие вот у нас есть классные щеточки зубные эта девушка заказала вот, три щеточки Давайте. Код голубой щеточки 113, 16 зелененькая 113.19 19 и желтенькая 113 15 Себе я взяла кофе. Это у нас идет утро. Код 16048. Взяла три баночки. Также еще вот у нас есть пеноочиститель, я уже неоднократно вам показывала, что люди у меня заказы берут, и им очень нравится. Это идет у нас сухая очистка против пятен, быстро удаляет сложные загрязнения, восстанавливает яркость красок. Код данного пеного очистителя для ковров тканей обивок 30252. Краска для волос салон. Она идет стойкая. Крем-краска с аминокислотами шелка. Глубокий насыщенный цвет. Бережное окрашивание и ухо. 100% закрашивание седины. Это у нас горький шоколад цвет. 82,50. Год. Также компания нам в прошлом каталоге предлагала акцию на зубные пасты из серии Эксперт Фарма. Вот концентрирована зубная паста плюс 200 она у нас код 1633 таких не заказали расскажу если я не ошибаюсь по-моему 8 штучек то мы с вами посчитаем 9 штучек таких паст. И еще заказали другую. Вот такой идет отбеливающая, концентрированная зубная паста. Расход ее очень маленький. Хватает маленькой горошины на зубную щетку и почистить зубы. Код 1694. Их вот заказали 8 штук. Еще у нас есть вот такой вот классный бальзамчик с пчелиным ядом. Код данного бальзамчика 1280. Здесь идет у нас формула с пчелиным ядом, экстратом шалфея и фирменными маслами чайного дерева и мяты полевой. Рекомендуется для нанесения на кожу в области суставов и поясницы после интенсивной физической нагрузки. Снимает напряжение и неприятные ощущения. Написано способ применения, как использовать. Кстати, классная вещь, она действительно работает. Испробовала уже на себе. Вот такой вот у меня вкусный, ароматный, полезный получился заказик на 50 баллов. Почти весь собранный в продуктовой группе Вайбера. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока-пока.